Ну что, друзья, вторая карта. Карта The Dust 2. Пик команды Generside Tactics и ножи. Ножевой раунд, который призван. Определить, за какую сторону будет начинать э, один и другой коллектив И пока что вот сейчас у нас будет здесь э, по поножовщина Я напомню вам, что первую карту, карту The Ancient Выиграла команда White Flames со счетом 16-7 И это был их пик Вопрос Вопрос Произойдет ли ситуация, в которой каждая команда выиграет свой пик? Увидим ли мы с вами Десайдер встреч карту Инферна? Непонятно. Но команда White Flames так или иначе выигрывают э, ножевой раунд. Выбор стороны за ними. И они начинают э, где? В обороне. Ребята решили начать в обороне. Ну, смелое решение. Вот тут лично я, может быть, даже немножечко бы и не согласился. Но... Так или иначе, конечно, прав выбора-то за командой White Flames. Они сами знают, как им здесь будет лучше сыграть. Ой-ой-ой, Абдор забирает датры. Неожиданно Тим кильнул своего товарища по команде. Unvisible минус Синон. Бони забирает Unvisible, а Эмиль при этом также э, врывается на мид разменом. Но атака, по сути, разменялась... Не очень-то уши хорошо, но удается прорвать оборону э, длины, и на точку А, естественно, появляется возможность зайти. Арислан, приветствую. Ну и под дымок, под дымок неожиданно команда Generside Tactics заходит на точку А. Опять же напомню, что сложность вся для... Да ладно, Абдер. Еще один хэдшот ставит Эмиль. Ну, тут уже, мать, навряд ли, конечно, что-то выиграет. 14 хп. Позиции, которые попросту даже не отдаются. Да, и, конечно же, Дженнерсайд Тактикс э, выигрывают первый раунд э, в второй карте. В общем, вот такие вот расклады вещей, дорогие мои друзья. Э, ну, и в очередной раз хочу пожелать командам... Удачи зрителям, приятного просмотра и напомнить, что это полуфинал. Проигравшая команда в рамках данного матча э, забирает приз в 250 рублей. Победитель проходит финал, где поборется с командой VueNet за 2000 рублей за первое место и за 500 рублей за второе. Вот такие вот... Относительно символичные цифры. цифры, относительно, опять же, повторюсь, потому что кому-то это деньги, кому-то это э, пыль, так сказать. Но в целом, в целом приятно, что не за спасибо. Майти со скаута забирает Абдора, ну и тут же погибает от хедшота Эмиля. Фир дожидается соперников в тэшке, пережимает его, это Вони. Ситуация 3 в 4, однако пока все не настолько хорошо идет у команды Дженнерсайта Tactics, как хотелось бы. И Unvisible. Хороший хедшот очень ставит по э, битеке. Бомба установлена на точке Б. Лордокс. Серьезно. Это серьезно. Это серьезно, но, увы, не поможет выиграть. С огромной долей вероятности, потому что Синон 1 в 3. Дефьюз китов нет. Соответственно, ну, на точку Б даже нет смысла бежать. Поэтому, ну, тут уже можно было бы досрочно э, написать 2-0. Но, увы, досрочно 2-0 мы здесь поставить с вами не можем. Оп. Оп, а прилетело в лицо, а мы все равно продолжаем стреляться. Айда Сенон, айда гордый какой. Скинули Калашек Фиру, очень красиво, да, опять-таки, чтобы ему не пришлось бежать а, в сайт на точку А. Все, аккуратненько, под КТ-респауном можно было найти а, халявный Калашек. На табло 2-0. А, собственно говоря, бомба не успела взорвать. По-моему, не успела, да, взорваться, если я не ошибаюсь? Ну, не суть. Не суть, взорвалась ли бомба. Суть в том, что раунд остался за жанер-сайт Тактикс, и это уже 2-0. Но это, опять-таки, только начало, и, конечно, я бы очень много вопросов мог бы предъявить, так сказать. Ну, не предъявить, а задать. Правильнее, наверное, все-таки выразиться. Команде White Flames зачем было начинать в обороне? На карте The Dust 2 Пока что я не вижу, почему была выбрана Именно оборонительная сторона Я понимаю Почему она могла быть выбрана Но пока не вижу Вот в чем как бы штука То есть я ни, ни в коем случае не говорю о том Что это неправильное решение Или что-то в этом духе Ну, просто интересно Просто интересно Фир Забирает в размен Майти за погибшего своего товарища и ловит в голову от Лернекса. 4 в 3. Оборона в большинстве, и игроки обороны идут ретейкать. Ну, ретейкать, конечно, под калаши здесь будет практически невозможно. Синон со Скаута там залепил как-то Эмилию, но двоим еще залепить навряд ли сможет. Минус от Unvisible и 3-0. Здорово, снова аниме. Андрюх, привет! Да, анимешники, они, я уже вот об этом на первой карте говорил, как раз они в каждом матче, в каждой версии Counter-Strike преследуют меня, потому что я всегда вот не знаю, как правильно читать э, анимешные никнеймы. Вон у Абдора анимешная аватарка, у Майти анимешная аватарка, у Лердокс анимешная аватарка, у Битеки, у Синона, у Вони, блин, у всех! У всех! Ха-ха-ха, <смех> у них у всех анимешные аватарки Блин, я думал, хоть у кого-то будет Что-то нормальное на Ави Но нет, у них у всех анимешные рожицы Ну ладно, это неплохо В целом, но как-то слишком однобоко Абдор! Дымочек на мидл, чтобы там игрокам обороны жизнь медом не казалась. Ну и проход сейчас будет, естественно, на спот Б. Здесь, естественно, за дальним на танцполе у нас находится Вони. И первый минус от него, второй минус за ним же. Ой, замечает еще одного соперника, но заканчиваются патроны. В МК достает ЮСП. И. И туда подключается Синон, который делает минус по Абдору. В то же самое время Битеки на миду забирает одного из загулявших игроков атаки. Ну и последним в соло остается Фир против пятерых соперников. Раунд у команды Дженерсайд Tactics закончился, по сути, так и не начавшись. Вот прям реально, потому что выхода до точку-то даже и не последовало, и тем самым атака закрыла себя находясь в т ну и снайперская винтовка ставит точку и подводит черту под этим раундом. 3-1, экономика и первый бай-раунд от команды White Flames э, оказались достаточно удачным сочетанием, которое позволило взять первый матч-поинт. Привет-привет, Саленс Дизайнс. И тебе тоже привет-привет. А тебе по... я тебе потом мем из ТикТока в ВК кину про аниме, угорнешь. Окей, Андрюх, гляну обязательно. Ну что, э, Масс Лонг. Интересная стратегия, учитывая, что здесь два МАГ-десятых и три Калаша. Стратегия интересная в первую очередь чем? Ну, наверное, тем, что какая роль будет отведена для игроков, у которых маг 10 Бежать в первых рядах или же, наоборот, оставаться и пытаться закрывать э, аркаду в спину? Тут вопрос крутой. Фишечные дымочки разбрасываются сейчас игроками команды White Flames. В частности, вы сами видели, какой красивый дым э, закинул Лернакс. Unvisible э, забирает Синона, и у нас начинается уже теперь сплит -пуш точки А, потому что сланга часть игроков атаки ушла на зигзаг. А теперь, поняв, что точку А занять-то не получается, игроки атаки вообще решили устремиться на точку Б. Ай да хитрецы! При этом вы посмотрите, что делает Вони. Замечательно! Замечательно в скобочках нет. Вообще нахрен не логично, зачем было отдавать точку Б, когда нет никакой стопроцентной информации о выходе на точку А. Ошибка. Грубейшая, причем ошибка. Майти помогает своему товарищу по команде, делая минус по Эмилю. В противном случае его не точно сейчас погибал. Ну, в результате, the bomb has been defused. 3-2. Ну, ладно, как-то так вот. Вайт победить. Ну, посмотрим. Пока еще не факт. Карта не их. Сейчас, сейчас э, фу. Сейчас, считайте, это гостевой матч То есть в данный момент, играя карту Dead Dust 2, они играют в гостях Вот Домашний матч они провели 16-7 А как матч на выезде получится, вот тут уже другой вопрос Ну и пауза Пауза, очевидно, опять же, не из-за вылета кого-либо На сервере находятся все игроки команд Сами можете это заметить по лайфбарам а, И становится понятно Что это пауза от Generside Tactics С целью обсудить предстоящий раунд Ну я так думаю, потому что, как вы видите Тут вообще никаких телодвижений Все стоят АФК Никто ничего не тратит Ну разве что только вот Абдер купил скаут И армор То есть оценивают Оценивают экономическую ситуацию У себя <coughs> Generside Короче, я сейчас кинул, чтобы не забыть. Окей, Андрюх, ну посмотреть уж так, как ты понимаешь, смогу только после трансляции. Вот, ну и у нас еще чуть меньше минуты паузы. Достаточно много времени для команды Generside, чтобы подумать, чтобы принять взвешенное решение, потому что сейчас все-таки важный раунд с точки зрения счета во встрече, потому что White Flames, реализовав девайсы, в шестом раунде встречи могут отнять преимущество по взятым раундам у команды Generside Tactics. На мой взгляд, если White Flames выиграют первую половину, то говорить здесь будет попросту даже не о чем. И это будет, я практически уверен, что итоговая победа э, команды White Flames, но Generside Tactics вполне себе могут... Например, сейчас провести, ну, какой-то раунд, условно, там, экономический, форс-бай, неважно не какой. Главное восстановить экономику к следующему раунду, и пусть даже будет отдача третьего, но э, в седьмом раунде мы уже сможем увидеть, как говорится, полноценную борьбу на полноценном девайсном раунде. А, получится так или не получится, мы узнаем с вами вот совсем-совсем скоро. Раунд уже начался, и команда начинает разбегаться по позициям. Галил появляется в руках Датры, скаут у Абдора, и... Скаут уже не в руках Абдора, потому что Абдор попросту уже погиб от рук снайперской винтовки своего врага. Кстати, этот скаут никто не стал подбирать, и тогда вопрос, зачем вообще его покупали. А нет, все-таки пошел за ним Фир. О нет, Анвизи был. Прошу прощения, Анвизи Пришел, подобрал скаут. Ну, это правильное решение, потому что, ну, а зачем вы еще покупали? Пусть лучше его не удастся реализовать другому игроку, но хотя бы будет попытка. Отличный хедшот от Лерногс. Позиция с машины реализуется на сто процентов, и Датреп пытается отдать разменный минус здесь. Сборку курузы под одну флешечку, которая, кстати, никого не ослепила, но тем не менее она была все-таки брошена. Надо справедливость ради это отметить. 3-3, дорогие друзья, и вот сейчас как бы должен быть полноценный девайсный, но он не совсем полноценный. Во-первых, у Датра нет денег на нормальный девайс, он вынужден играть с сабмашинган, Абдер со скаутом. Я считаю, что скаут, это конечно, это полноценный девайс, но все-таки, если брать в разрезе снайперских винтовок очень вариативный девайс. Да, типа, если ты хороший снайпер, ты и на скауте сможешь многое для своей команды сделать. Но все-таки, опять же, вариативность. Смотря против кого, смотря в какой ситуации. Лично я бы сейчас воздерживался от применения скаутов. Потому что, ну, скаут это все-таки всегда дополнительный риск. Потому что, если не ваншот, то ты, скорее всего, умрешь. Ну, а снайперская винтовка в руках Майти. Она же АВП. И, ну, вы видели, в общем, чем это все закончилось, да? Два минуса от него. И вообще это, наверное, может быть, даже лучший снайпер этого турнира. Может быть. Но, ну, по крайней мере, то, какие фраги Майти делает вот сейчас, ну... Мое почтение, мое почтение. То, как он отыгрывает в этом полуфинале на АВП, уже достойно, так сказать, хоть какой-то, может быть, но награда. Битэкип, даблкилл три от Битеки. Ну, что-то слишком жестко-то. Ну, зачем так жестко? Абдер пытается дать разменные фраги. Здесь с тиммейтом немножечко столкнулись в дверях. Битеки уже четвертый фраг оформляет. Ну и последним остается тот самый автор единственного минуса от команды Generside Tactics. Это Абдер. И Лернекс уже выезжает на его позицию. И заезжает прям в затылок ему. 5-3. Поздравляем White Flames с победой Арислан, ну, я думаю, все-таки пока рановато Говорите о какой-то победе Да, конечно, она возможна Учитывая, что на чужом пике команда White Flames э Не кисленько так вы вырываются вперед Уже на плюс два раунда И там вопрос дальше, опять же, что будет По деньгам, по экономике Ну, Абдер! Тоже не промахивается, и минус битеки, автор квадрокилла из предыдущего раунда. Но я, опять же, повторюсь, уверен, что у White Flames вторая атака будет... Вторая половина будет проходить, то есть в атаке. А, поинтереснее. Руку бандиты, как ваши дела? Женя, привет. У нас, ну, лично у меня все супер, за других, конечно же, говорить не буду. Может, у кого-то и плохо, но у меня норм в целом. Снайперская винтовка надежнейшая. Снайперская винтовка в рамках этого турнира находится сейчас в зигзаге и делает минус по Unvisible Fear. Забирает Синона. Пытается забайтить. Молотовы, дымы, флешечки и проход, естественно, сейчас будет под Майти. Майти здесь накидывает дымок, ну позиция у Майти малость... Неперспективная, да, как вы понимаете Сейчас будет очень проблемно Здесь просто даже выжить Я уж молчу про то, что хоть кого-то убить В результате Майти погибает, его забирает Фир Разменный фраг от Лернакса по Эмилю И 2 в 3. В общем-то не такая уж и страшная ситуация для обороны Но Дженнер Тактикс а, Наконец-то приблизились к тому, чтобы Победить! Вони ничего себе, как попадает прострелом В голову Датры Фир и снова фиер, дамы и господа. Квадрокилл от фира. Оформил. Оформил и отправил соперников на лопатки. 5-4. В атаке они заберут минимум 10 раунд. Или, а, 10 раундов. Мне нравится сегодня их тактика. Ну, White Flames на самом деле имеют. Да, тактические, естественно, какие-то наработки. Но я думаю, большинство тактических наработок закончилось еще на карте. Эм, на карте The Ancient, потому что именно эту карту они выбирали. На Дасте, вполне возможно, команда и не готовилась прям какие-то наработки демонстрировать-то. О, да. Майти! Oh, жесткая реакция. Успевает перед тем, как вот за доли секунды успевает перед тем, как раскрылся смог попасть в соперника. Там и было видно-то. Ну, нет, видно-то было нормально соперника, но прям совсем недолго. Бомба установлена. 4 в 4. Unvisible с одним хп. Все остальные почти нетронутые. Как игроки обороны, так и игроки атаки. Питеки. Забирает Абдора. Тут Абдор, конечно, совершает серьезная оплошность, он пропускает Ну, погибнув, он пропускает соперника В спину своей команды, и в результате Абдор делает еще один минус Unvisible бог ты мой, как же он сражается С одним холспойтом но Майти Но Майти Это, ну, я уже говорил Это крутая снайперская винтовка И Майти такой момент, ну, не мог отдать Но если бы отдал, конечно, честь и, и хвала Unvisible Это было бы, ну, сверх Мощно, сверх пушка ну хорошо, у меня тоже все четко. Очень рад за тебя, Жень. 6-4. 10 раундов основного времени отыграно. Идет 11 -й. по результату этих самых 11 раундов, пока, в общем-то, непонятно, кто играет правильнее, кто играет грамотнее. Единственное, что можно бесконечно делать, это наблюдать за тем, как стреляют Фир, Абдер. Ой, простите, нет Fear, Unvisible и э Вони Смайти Вот по два игрока я выделю, пожалуй, из каждой команды хотя, хотя и Лернингс тоже круто сегодня играет Вообще сегодня все круто играют Также и Милис, Датры Датры вообще многое решал на карте Эншент, Но не все, к сожалению Все здесь решать никому не, не, не дано Unvisible забирает битэки 3 в два Атака пока что в меньшинстве, но благодаря минусу от Абдора э, достигнуто равенство. Правда, очень ненадолго. Ну, Абдор по-прежнему в соло. Не по-прежнему в соло, вернее. А теперь Абдор в соло. И нужно забрать э, бомбу. Нужно ее попытаться куда-то отнести. И огромным таким тяжеленным якорем в данной ситуации, конечно, является снайперская винтовка. Потому что, ну, типа такое себе прям. Ладно, удачи всем командам. Хорошего стрима. Саня, Карма, до встречи. Женя, удачи. Удачи, удачи и приходи как-нибудь еще. Был рад тебя увидеть. Ну, Абдер открывается почти спиной под оппонента. Получает по горбу наполовину своего лайфбара, однако успевает пройти в зигзаг. Меняет, кстати, снайперскую винтовку на автомат Калашникова, но это не спасает. 7-4. С точки зрения денег. Опять же, все не, на... не так уж и однозначно у Джиннерсайд Тактикс. Вот вроде бы атакующая сторона, и вроде этому надо радоваться. Выстрел со скаута, кстати, настиг Битеки. Битеки лишился 39% своего здоровья. Ну и Миль, правда, тоже лишился э, 74%. -х. А вот Абдер вообще погиб благодаря снайперской винтовке Майти. Э, у Майти, ну, прям, ну, действительно очень серьезная... Э... Авапка. Прям, ну очень серьезная статистика. Статистика 15 на 4. Безоговорочно круто. Бетеки минус Unvisible. И тут уже, в общем-то, рукой подать, как я понимаю, до победы в первой половине. Да, что-то не очень видно, что Сайт готовили. Карту Дэдаст 2. Очевидно, конечно, что стяжки и перетяжки вот, например, тот самый раунд, когда они готовы были пушить длину, но потом внезапно перетянулись под другую позицию. Это видно, что он заготовка. Фир! Ох ты мой! Даблкил с АВП. Но тут только эйс. Только эйс нужен, все остальные минусы без разницы. В результате три фрага от Фира и один от Мати. Так вот, да, заготовки есть. Видно, что Дженнер Сайт Тактикс карту Даст 2 все-таки готовили. Может и не сверх круто, не сильно. Не прям до блеска, так сказать. Оттачивали эту карту Но однозначно они что-то на нее готовили И именно поэтому, наверное, она и была пикнута Потому что, опять же, повторюсь, тот раунд Когда пуш ланга Перешел в сплит-пуш точки А Это явно заготовленный раунд А не который был придуман на коленке Ну, он, может быть, был придуман на коленке Но он был заготовлен заранее Точнее, правильнее сказать, вот так Майти, вновь его снайперская винтовка И вновь энтрифраг. Второй минус от Майти, боже мой ну сейчас еще и почти в третьего прилетел там он видна жопка четвер... четвертого но он попадает в него короче <с> все понятно Питеки, еще один минус жестко очень жестко ну я не знаю что правда какой-то этот молодой симпл Мари, еще и его... вот там просто миллиметры и это минус э... а абдр а абдр я аж это опять заикаться начал ну слишком жесткая АВП прям совсем такой АВП даже дымом не получается. ой ой Абдр, Майти ты все-таки убил. Вот те раз. А вот те два. Майти просто огонь. Согласен, согласен. Вот была 15 на 4 стата, а теперь 20 на 5 елки палки. Если вот Андрюха писал, что 3 и 2 КД, то вот теперь КД 4. Просто вдумайтесь, КД 4. Типуля решает вообще. Майту, кстати, только-только 14 лет. Воу, так это еще и молодой талант. Эва, но как? Ну, здорово, здорово. Если не бросит это дело, я думаю, у него есть очень неплохие перспективы стать профессиональным киберспортсменом и представлять э -э свою снайперскую винтовку не только на любительских турнирах, но и действительно на профессиональных капах участвовать. Есть потенциал, во всяком случае. Видно по реакции, тем более, опять же, молодой, Опытно играть это не такая уж большая проблема А вот реакция, она либо есть, либо нет 3200 ела в 14 лет нормально Я, я просто сделаю <с> Как лошадка Здесь больше просто даже добавить нечего, дамы и господа Unvisible Галил И бомба И второй армор И глок И просто Unvisible Комментатор, сколько вам лет? А мне очень много лет. Мне 30. Ну, немного, конечно. 30 немного, но мне 30. Ну, блин, вот сейчас прострел бы, да? Как красиво зашел бы прострел по этой двери. Но чё ж он не стал стрелять? Было бы замечательное завершение. Ребенок еще. Да, да. Ну, мы как уже обсуждали это, Да. Ре мы, мужчине сколько бы лет не было, ему всегда будет э мало <с> Он всегда будет продолжать оставаться ребенком 10-4, последний раунд первой половины, дамы и господа Ну, насчет 11-4, го, это мы сейчас увидим Это мы сейчас посмотрим Девайсы у команды Generside Tactics есть Но здесь агрессия на длине, которая остановила раунд от Generside Tactics Они готовы были зайти именно на длину но встречная раскидка банки, разумеется, остановила и не пустила дженеров э, на лонг. Э, ребята, в общем-то, недолго думая, решили сыграть под зигзаг. Правильное, как по мне, решение. Почему, собственно говоря, и нет. Но здесь Майти. Здесь Майти и Синон. Просто дабл кил, Просто фир. Ну, 4 в 2. Но это прям развал какой-то. Ну, Хаешка уже, естественно, не долетела. Тут было понятно, в общем, что Фир не останется в зигзаге. Там ему просто тупо ловить нечего. Ну, позиционно было бы глупо там оставаться. Я думаю, такой игрок... Ой, сгорел Абдер! Забрал Битеки, но сгорел. И Синон все-таки добивает Фира. В результате можно, в принципе, сказать, что Синон остановил победное шествие команды Дженнерсайт Тактикс на точку А. И сделал его непобедным шествием. Он забрал возможность у команды GenerSide Tactics выиграть. Ну и все-таки, да, Арислан был прав. Счет 11-4. White Flames действительно выигрывает первую половину. конечно, с колоссальным преимуществом по матчпоинтам. 7 раундов разницы между командами. Команде White Flames для того, чтобы выйти в финал, дорогие друзья, нужно взять всего 5 раундов. А команде GenerSide Tactics... Нужно взять 12 раундов только на этой карте И еще 16 на следующей Вот и представьте себе разницу Команде Generside Tactics в финале, чтобы оказаться Нужно взять 12 и 16 28 раундов Команде White, White Flames всего 5 Вот и простая математика Под стрим нажрался <с> Ё-моё, Андрюха Приятного тебе Ну ты уже, конечно, покушал Но тем не менее, все-таки с запозданием. Приятного тебе аппетита. Ты, так сказать, поймай пожелание от меня и на ужин его. Хотя это, может быть, у тебя уже и был ужин. Ну, если что, на завтрак оставь его себе. В общем, просто помни, когда в следующий раз сядешь кушать, вспомни, что я тебе желал приятного аппетита. Такая вот история. Ну, Эмиль у нас здесь активно машет головой его тиммейты. В общем, видите, да, какая джага-джага сейчас здесь происходит. У них там просто... Они 11-4 проигрывают, но... Но у них весело здесь. Смотри. Смотри, просто у них тут дискач. Спасибо, это был только завтрак. А, даже завтрак? Ну, тогда, значит, приятного тебе обеда. Во сколько бы он у тебя там не был. Ну что, блин, я включила, у них дискотека закончилась. Него же, ребята, денсите. Everybody dance now. Не знаю, кем сейчас взята пауза. Никто вроде не вылетел. Пауза, ну если только, опять же, Дженером нужна для того, чтобы первую половину... Вторую половину как-то начать грамотно. Ну, либо же White Flame смогут в теории взять паузу для того, чтобы обсудить э, то, как они будут. Разыгрывать ну, условные а, пистолетки экономические или же не экономические. Ну, в общем-то, пауза не лишна смысла как для одной команды, так и для другой. Но у нас, посмотрите, какая интересная мета от команды Сайт Tactics. Ребята сразу заходят пушить нижнюю Тэшку. Но тем не менее, White Flames успевают пройти. Эмиль. Эмиль на полупассиве убегает с точки Б. И Тут же выхватывает в голову от Вони. Датре уже занимает верхнюю Тэшку и забирает Майти. Следом еще один минус от Фира. И точку Б оборонять. И кроком атаки уже по сути-то и некому. Вони, ставишь <свы> Какой второй ты хедшот получился от Вони. Прям... я наверное, сказал, все-таки на шару прилетел этот хедшот, Но он зато был крутой. <свы> это самое главное. А самое главное в этом раунде, конечно, то, что Дженнерсайд Tactics выигрывает пистолетку. И White Flames остается без денег, правда... Сейчас можно увидеть какие-нибудь Галилы запросто, потому что все таки поставили бомбу. И типа, чтобы не сильно подпускать жанр Сайт к себе... Да, даже не Галилы, а Калаши. Боже мой, это прям полноценный байраунд от команды White Flames. И Дженнеры могут к такому банально быть не готовы. А нет, это обед, я забыл, что на работе кушал. Ну тогда, Андрюх, приятного тебе ужина в перспективе. Эмиль, кстати, смотри, а вот... А вот... А вот попадание в голову Синона но э, самое интересное Видите, как агрессивно сейчас Дженнер Сайт Разыгрывает раунд? Отпустили точку Б Абсолютно почему? Потому что думали, что Сейчас, ну, White Flames, что, там Пистолеты будут разыгрывать, да? И просто пошли Пушить Они просто пошли пушить Получили поставленную бомбу на точке И погибли-то люди, у которых Не было девайсов, а калаши с Галилом Остались То есть, как теперь заходить на точку Б? Как? Вот просто как? Сейчас же, ну, будет Потрошение И вот оно в какой-то степени, майте, разменялся Ситуация 4 в 2 Хэдшот от Лёрдекса Второй минус От Лёрдекса и 2 от Ванимоджиса От Вони Точнее, а не Ванимоджиса Ну, какая разница от этого парня 12-5, дорогие друзья Вот -то аркада Аркада и еще раз, аркада. Это то, из-за чего Дженнерсайд теперь остались без денег. И сейчас, наверное, я бы сказал, что аркада это то, что способно спасти ситуацию для команды Дженнерсайд Тактикс. Но только теперь они решили почему-то сыграть медленно. В общем, у ребят, как мне кажется, немножечко с расстановкой приоритетов какие-то сложности. Но, однако, Датры, да, тре. Хорош. Есть хэдшот, это здорово, это замечательно. Есть энтрифраг, это еще замеш... замечательный, да, вот инвизибл. С хаешки добирает Вони. Один минус от Майти, но численный перевес уже теперь за игроками с пистолетами. А вот если бы сюда еще, ну, немножечко совсем а, приправить всю вот эту вот картину, происходящую, а, так сказать, чуть-чуть агрессией, а, злобой и аркадными действиями, то получилась бы просто конфетка, которую Дженнер ну, я почти уверен, не проиграли бы. Как минимум бы вышли бы на что-то хорошее. Ну, то есть, какие-то перестрелки. Условные 2 в 2, 1 в 1. И пусть там и жеребий бро. О, кстати, 1 в 1 все равно получилось. Кстати, получилось. Ну, бомба тикает. Лернекс 1 на 1. Бомба, естественно, поставлена под него. Он уходит на старт длины и забирает оттуда инвизибла. 13.5 была, опять же, возможность, была надежда, но все потрачено, потеряно, и вообще все тлен и бессмыслица. Ну, полноценный девайсный, если и будет, то будет когда-то в следующем раунде, и то, если будет, потому что вы сами можете обратить внимание на экономику игроков атаки и экономику игроков обороны. Кстати, у атаки тоже все не так уж и хорошо с деньгами. Они, во всяком случае, хоть и выигрывают, но и погибают. Поэтому с деньгами там, в общем-то, 3000 на команду. И если проиграют, на бай может и не хватить. Да не может, они а и не хватит на бай. Поэтому надо... Ой, ой, Фир! Вот оно, то самое включение того Фира, которого я видел в четвертьфинале. Я ведь впервые его там видел и увидел именно вот такие штуки, когда он раздавал. Когда он просто выходил и хлестал по лицам своих соперников, диглом своим позолоченным. Ну, Синон забирает Фира и хлистал, Фиру поломали, к сожалению. Ну, хлестать больше нечем. Сейчас, как минимум. Женры уже начинают фаниться. Но я не думаю, что здесь можно начинать фаниться. Фаниться можно сейчас команде White Flames. Но уж точно никак не сайтом. Молотов в сайт, дорогие друзья. Три в три. И этот Молотов однозначно не позволит, в принципе, ничего сделать игрокам обороны досрочно. Нет дефьюз китов. И это победа технического характера, потому что много времени выиграно, и перетяжки все, которые могли сейчас совершить Generside Tactics, были разрушены еще на стадии этих самых перетяжек команды White Flames. Салют, ребятки! Санек, как настроение? Енот, привет! Все супер, все замечательно. Блин, это просто уже какой... Это ренейм какого-то из аккаунтов? Или... Или это... Как обычно, просто какой-то еще аккаунт. Я уже просто запутался. Фир пытается запушить своего соперника, пройдя практически в теровский спаун. При этом забрали уже Майти. Не отдали никого еще по-прежнему Дженнерсайд Тактикс. Но вот сейчас, конечно, Фира... Фир загнал сам себя по большей степени в позицию, с которой ему уже было не убежать. Абдор! На лопатки, говорит, на лопатки. Сменил имя, уже понял, понял. Кто парит, не покупайте жижу с лимоном, пахнет норма. На вкус такая редкостная фигня. Ну, это все-таки, как бы, типа, вкус, да, кому-то может быть и зайдет, почему нет. Но имейте в виду вот такой отзыв от реального пользователя, как говорится. Ну что, проход на точку Б. Здесь Воним забирает Эмиля. И на точку, ну, уже спокойные Игроки атаки имеют возможность проходить. Еще и в численном большинстве даже имеют возможность это сделать. Ну, бомбу надо, конечно, еще успеть поставить. Суметь, точнее, да. Потому что Детра мог бы и помешать. Если бы за ним... А это было сильное волевое решение. от а Детры просто ворваться нафиг в дым через двери. И в момент, когда ему попадали в голову, он даже, наверное, не понимал, откуда в него стреляют. CSGO Эксперт, Добрый день, приветствую и вас тоже. Сменил имя. Понял, Енот, зверь, понял. Ну что, Unvisible save scout. Такая себе на самом деле мы слишком-то. Ну, сэвит скаут. Не столь глубокая, как. Ого! Ого! И ого! Ну, два девайса выбил, опять же, да, и третий еще в результате из-за того, что была перестрелка, то есть Синон тоже погиб. Ну, так или иначе, дамы и господа, это 15-5, и нет денег в очередной раз на, предположительно, последний раунд для коллектива Дженнерсайд, потому что... Ого! Ого, вы только гляньте на это! Вы только гляньте на это, что купил Unvisible новую! Новую. И они все решили подпушить точку Б. А выход на А. Не угадали. Не угадали. Однако Invisible все еще здесь, все еще с дробовиком. Я хочу смотреть просто за дробовиком. Самое интересное это дробовик. Камон, здесь остальное без разницы. Тем более позиция для отыгрыша дробовика, кстати, хорошая есть. Сиди в дымы и настрелуй. то Че они там делают?! <св -2> а, -а, а, боже мой, они просто там все пытаются забуститься, что ли, куда-то. <св -2> Попрыгунчики, блин. Одно название, дамы и господа. Одно название, раунд. Жесткий, жесткий раунд. На нож посадил Майти соперника. Последнего еще и зарезали. Вот это да! 16-5, дамы и господа, и 16-7. Вот с таким счетом White Flames проходят в финал. Команда GenerSide Tactics.